Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами разберем предложение. Я обращаюсь прежде всего к пятиклассникам, потому что они синтаксис изучают в конце года, и, может быть, кто-то еще не совсем хорошо умеет разбирать предложения. Давайте посмотрим на предложение, которое перед вами. На взгорке взметнулись могучие стволы сосен, и попробуем его сейчас разобрать. Итак, нам с взметнулись могучие стволы сосен. Подлежащие и сказуемые. Вначале найдем э, стволы, что сделали, взметнулись. Взметнулись, что стволы, задаем вопрос: от сказуемого к подлежащему, от подлежащего к сказуемому. Нашли грамматическую основу, взметнулись стволы. Нашли подлежащее сказуемое. В предложении э, Давайте посмотрим, мы прочитаем его и посмотрим, какая, как мы его произносим, что оно содержит. На взборке взметнулись могучие стволы сосен. В данном предложении содержится сообщение. Значит, оно повествовательное. На взборке взметнулись могучие стволы сосен. Мы произносим его спокойно. Значит, оно не восклицательное. Предложение только одна грамматическая основа, значит, оно простое. Давайте посмотрим, есть ли в нем второстепенные члены. Их довольно много. Зададим к ним вопросы. Взметнулись где? На разборке. Это обстоятельство подчеркиваем. Дальше взметнулись... Стволы какие? Стволы какие? Могучие. Я ставлю сюда стрелочку. Какие от слова стволы? Могучие. Это определение у нас отвечать на вопрос какие. И дальше мы можем задать два вопроса к слову сосен. Стволы какие сосен? Или стволы чего сосен? Можно и так, и этот. Итак. Если я задаю вопрос Стволы какие? Я подчеркнула вместой линии, мне нравится этот вопрос. Но если кому-то больше нравится вопрос, ставим его в он менее здесь поместен, можно подчеркнуть в таком случае дополнением. Я намеренно подчеркнула и так, и так, и написала два вопроса. Учтите, что если вы пишете вопрос сверху, будет всегда понятно, что вы имели в виду. Итак, стволы какие? соси Мы подчеркнем волнистой линии, а стволы чего? соси У нас будет дополнение. такой вопрос здесь хуже. Итак, предложение распространенное. Почему оно распространенное? Потому что оно, кроме главных членов, содержит второстепенный член предложения. В основном мы все сказали, но вот некоторые ребята еще знают, что бывают предложения односоставные или двусоставные. Если в предложении есть и подлежащее, и сказуемое, это двусоставное предложение. И мы можем вот здесь вот это приписать, между предложением простым и распространенным мы можем добавить, что по наличию главных членов предложения по ну, составное. Итак, мы с вами закончили разбор этого предложения. И а, я надеюсь, что вы после этого можете тоже попробовать разобрать какое-то предложение самостоятельно. Главное, конечно, знать, что как подчеркивается. А для того, чтобы правильно разобрать предложение, надо задать вопросы. На вопрос «Какой?», «Чей?» у нас отвечает определение. На вопросы косвенных падежей, то есть всех падежей, кроме именительного, у нас отвечает дополнение. И на вопросы наречия «Где?», «Когда?», «Куда?», откуда, «Почему?», «Зачем?», «Как?» у нас отвечает обстоятельства. Ну, на этом все. Учитесь, старайтесь, занимайтесь.